всем привет в дополнение к расчету опалубочной системы хочу продемонстрировать как это все дело делается и считается выносится оси нашего фундамента здания дома и начинается ну, также прочерчиваются стены края бетона вот на стена допустим наша 550 ну, и ч, начинается раскладка <coughs> Нач... <coughs> начинается раскладка опалубки вот наш щит то есть это внутренний угол он представлен таким планом знаю, покрутить вот он то есть вот это маленький выступ ну и так далее здесь отверстия вот наш стандартный щит 60 на 120 вот у нас имеется здесь сколько-то отверстий также считается площадь автоматически вот они все наши панели то есть спокойно можем их выбрать ну, допустим все 100... <coughs> ты что ты все 120 щиты выбрали переходим на картинку вот они все подсвечены то есть это все 120 щиты либо там вторая позиция любая внешний угол не то пальто вот они не хотите секунду так раз и вот они подсвечены все Наши внешние углы. Дальше спецификация отправляется арендодателю. Соответственно, автоматически считается площадь данных счетов. Вот они, 184. Отправляется арендатору, согласуется, выставляется чек, сумма залога и поехали. Дальше, то есть, ну вот, вот эти все монтажные темы. Вот здесь добор мы видим, да? 145 миллиметров, здесь вот 37, ну и так далее. Здесь все собираются насухо. Для чего это все делается, ну, во-первых, это для предоставления опалубочной системы в метрах квадратных для арендодателя, и во-вторых, это опять же монтаж. То есть спокойно это дело распечатывается и ведется монтаж все зазоры видно то есть ну, у нас фундамент достаточно сложный но ну, с точки зрения наличия изобилия стен у нас про стенках много углы со смещением то есть вот здесь углы все бьются не бьются поэтому то есть все доборы априори считаются отправляет согласуется очень облегчает труд Раскладка сделана в программе Revit, студенческая версия. Я студент еще. Вот. Поэтому каждый щит, ну надо было посидеть, конечно, мне немножко попотеть. Каждый щит был создан как семейство. Ну, такая примитивная толщина профиля. Профиль – это толщина нашего щита, нашей панели. Ну, в общем, все то есть, здесь. Что еще? Ну, вот, в разрезах, то есть, вот можно посмотреть. Выбираем, вот он наш доборный какой-то элемент, сороковой щит. Вот. Мы его собираем из двух частей. То есть первая часть, вторая часть. Здесь 120 на 60, он цельный. Ну, нормальная тема. Прогресс, прогресс. По образованию информатики. поэтому. Что поделать, хоть, хоть где-то пригодилось. Все, всем спасибо, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, там, дизлайки. Чики-бомбони, всем пока.